<смех> Человек, когда ты э, токсичишь, ты, к тебе приходят э, духи, как эта зона. Потом прихожу я, анти антитоксик и говорю, аляки-каджик.